Насколько большая ваша команда? Представьте, что у вас команда, скажем так, 100 человек, которые делают тысячу баллов каждый. А представьте теперь, что это тысяча человек, которые из каждого делает по 1000 баллов э, товарооборота вашей команде ежемесячно. Это 1 миллион долларов товарооборота в месяц. А представьте теперь, если вы удвоите этот результат, упетерите, либо увеличите в 10 раз. Это просто что-то невероятное. итак ребят добро пожаловать на связи виктор бандолет я являюсь предпринимателем сетевого маркетинга со стажем уже более 8 лет скорее всего уже наверное скоро будет 9 лет как я в индустрии сетевого бизнеса я сетевик практик потому что а, я прошел огонь воду и медные трубы и буквально а, за последние 8 месяцев я построил организацию уже более чем 800 человек а, с объемом бизнеса более чем 20 тысяч долларов ежемесячно и это все исключительно через социальные сети и знаете я наверное подумаю либо я решу за вас либо вы ответите в комментариях под этим видео что вы, скорее всего, задумываетесь о построении своего личного бренда, о выстраивании взаимоотношений, вы постоянно налаживаете какие-то связи а, с общественностью, да, то есть а, с целевой вашей аудиторией, с кандидатами. И если вы это делаете правильно, а, у вас нету проблем с людьми, которые интересуются вашим бизнесом, либо вашим продуктом. Согласитесь со мной, если оно вот так вот именно все сложено и происходит, все правильно разложены и делаются правильные систематически постоянные действия то проблем с людьми у вас просто-напросто не должно быть и именно эта мысль когда-то навела на меня ту идею что необходимо обучаться и что я только не испробовал я и изучал инфобизнес да то есть инфомаркетинг то как настраивать рекламу как строить личный бренд как записывать видео и много многое другое все для того чтобы у простить мой проспектинг да то есть именно выстраивание отношения связи с людьми для того чтобы они интересовались моим бизнесом знаете в принципе хоть я и интроверт но в один определенный момент меня не а, а, пронесло мимо холодных контактов работа со списком знакомых а, звонки по телефону встречи в кафе приставание к незнакомцам на улице прямо знаете через определенное время неважно что вот я такая вот скромно зажатая личность я немножко трансформировался и иногда мне даже было по приколу видеть реакции людей когда я просто Эй, чувак да то есть слышь, у меня тут интересный бизнес возможность возможно тебе интересуют деньги это был шок то есть я сейчас это понимаю и это что-то невероятное я думаю что что-то подобное если вы уже давненько в сетевом маркетинге вы тоже это проходили если же нет то наверное вам повезло хотя я называю это очень классным опытом по крайней мере есть чем сравнить вот и знаете я вижу очень много ошибок которые делают люди которые приходят в социальные сети в принципе да то есть и они не понимают что такое профессиональный проспектинг и рекрутинг они думают что именно а, добавить человека в друзья и сразу же написать ему сообщение "Эй, привет я развиваю одну бизнес возможность возможно тебе было бы интересно какая-то какой-то дополнительный доход нет ребят это вот все это вот сразу же то что рушит ваш бренд, вашу репутацию, авторитетность и много-много другое. А, знаете, самое интересное, что в моей голове была такая мысль, чтобы найти такое, что не просто мне позволит а, привлекать людей, чтобы люди сами ко мне приходили. Я думаю, что вы, у вас тоже есть заинтересованность такая, чтобы вы не вы сами много делали действий, а вы выстроили а, определенный правильный процесс, чтобы люди сами интересовались а, то, чем вы занимаетесь, какой вы продукт продаете. И так далее. И знаете, у меня появилась однажды. Идея не просто, чтобы самому это научиться, потому что однажды у меня в принципе пропала, пропала проблема привлечения людей к себе в первую линию, при том, при всем, что у меня постоянно были заявки кандидаты, которые интересовались моим бизнесом и продуктом. Была идея в другом, чтобы, чтобы найти такое, чтобы моя команда легко могла это повторить, чтобы это было дублицируемо. Я думаю, что для вас это тоже нескончаемо... Важно. И что я вижу в принципе, люди удивляются, они заходят в социальные сети, они говорят, что проспектинг не работает. Виктор, ты говоришь какие-то не те вещи, которые уже, наверное, жили себя. Но, ребят, то, что я вижу, вот сейчас вы сами посмотрите на свои профили, свои социальные сети, на социальные сети своих коллег, конкурентов. Неважно, что мы сейчас видим, какую картинку мы заходим, просто хочется убежаться с этого профиля. И что самое интересное, мы видим такую картинку что кругом баночки шкляночки сколько уже об этом было сказано что не нужно рекламировать свою компанию потом почему потому что э, в, см, э, в принципе в том что не вы владелец сетевой компании что вы, не вы владелец сетевого бизнеса вы просто как и лошадь да то есть паховая лошадь которая выполняет определенные действия для правообладателей для основателей компании в, в том смысле если вы продолжаете делать как вы действуете да то есть вот эти реферальные ссылки за спамливание ленты, групп, личных сообщений. Э, таким образом, вы наемный работник, который не делает ничего более, чем портит свою репутацию и просто продвигает неправильным способом свой личный бренд. Потому что, видите ли, есть такая фишка что если не дай бог к вам заходит, заходит человек да то есть вот кандидат возможно ваш теплый рынок ваши друзья знакомые родственники возможно холодный рынок неважно каким-либо образом они заскочили на вашу страничку если они на протяжении ну, трех минут могут определить в какой вы компании развиваетесь какой вы продукт продвигаете это называется фиаско братан что я имею в виду, в принципе это то что если человек что-то увидел, в принципе, и пускай его что-то заинтересовало на вашей стене, что я тоже крайне затрудняюсь э, гарантировать, но, в принципе, ну, бывает разное. Пускай из того спама, который существует у многих, их что-то заинтересовало. Что они в первую очередь идут? Они идут в Google, Яндекс, загуглит, что это за компания, какие результаты, возможно, продукт дает. Все. То есть, если даже человека что-то заинтересовало, вы думаете, что он вернется к вам на стену, Именно к вам и скажет, слушай, я тут нечаянно заглянул от на стену, увидел, как в какой-то офигенной компании занимаешься, потому что ты все ее пиаришь, пиаришь, ссылки. А я загубила я увидела, какая она потрясающая. Я хочу к тебе в команду. На самом деле такого не будет, потому что человек в Яндекс зашел, в Яндексе получил информацию и там же перешел на официальный сайт либо по какой-либо другой реферальной ссылке, которая рекламируется правильным образом в рекламе. Все, клиенты и партнер упущен потому что ему не имеет смысла возвращаться к вам искать социальной сети где бы он нашел такую либо иную информацию а, чтобы, а, а как владельцы вы своего бизнеса, знаете, вот как личный бренд вы заинтересованы в построении комьюнити, в сообществе, чтобы вы вокруг себя создавали определенное движение, а, вокруг аудитории, которая будет видеть вашу ценность, насколько вы создаете определенное а, любопытство, интригу вокруг своего бизнеса. То есть самый главный, самый правильный принцип развития в социальной сети это развивать бренд вокруг своего продукта и вокруг своего. Бизнеса, чтобы человек, когда зашел, у него возбуждалось желание: Вау, чем он таким классом занимается? Либо он видит какие-то фрагменты продукта и он думает: Вау, вот это круто! Вот это классно. Люди получают результаты, потому что он видит до и после, да, то есть результаты, отзывы и так далее. Как какое-то движение, какие-то эмоции. И человек, человеку не а, не остается как только написать вам спросить слушая а что это а что это с чем ты занимаешься и э, тогда у вас уже коммуникация, коммуникации и вы уже начинаете рассказывать бизнес и велика вероятность что человек придет и купит продукт у вас либо придет в бизнес именно к вам вот оно в чем главное отличие Я надеюсь хоть что-нибудь какие-нибудь тумблеры у вас переключились знаете еще очень жестко очень жестко как поступают многие новички, в особенности, да даже старички, что они со своим теплым рынком а, общаются по скриптам, по холодным скриптам к которым нужно относиться узнать, э, э, с теплым ры... почему, если вы любите свой продукт, почему, если вы э, э, получили какие-то результаты вы уверены в своем продукте почему вы не можете нормально, адекватным образом поделиться со своей аудиторией продуктом нет, вы как зазомбированы со скриптами, будете говорить, слушай, не найдется минутку времени, либо «Эй, привет, Джон, давно не виделись». У меня есть тебе бизнес-предложение, как ты смотришь на это, то есть все, это сразу же испорченный список знакомых и много-много другое. На самом деле, это же целая наука, на самом деле, потому что вам сразу же нужно понять, что вам нужно убрать доллар из глаз, вот эту мишуру быстрого обогащения и быть человеком, который решает проблемы переговорщиком профессиональным, выстраиванием отношений и так далее. Нужно устанавливать рапор, потому что на самом деле, когда у вас исчерпался список, знакомых холодный рынок который предоставлен в социальных сетях это золотая шахта это золотой кладезь которым вы можете пользоваться грамотно пользоваться вам достаточно начать выстраивать с ними взаимоотношения, и когда вы выстраиваете вокруг себя комьюнити которые вас любят которым вы нравитесь которые за вами наблюдают потому что вы даете ценность какие-то постоянно мотивацию вдохновения и когда вы делаете им предложение то, думаю, логично можно подумать, что человек именно у вас примет это предложение. А если не примет, то примет немножко позже, потому что моя практика показала, что самые активные мои партнеры, которые у меня сейчас, они не пришли сразу же, после того, как впервые услышали от меня, например, какое то бизнес-предложение либо в моем продукте. Вы понимаете, когда налажены связи, люди вот эти продолжает за вами следить и возможно им возможно для них нужно время возможно у них что-то случится и у них настал год похудения которое вот им нужно уже похудеть они готовы пользоваться вашим продуктом либо они уволились либо их уволили и вот и прямо сейчас у них горячая боль найти что-то что принесет им доход и они увидят вас постоянно у вас хорошее взаимоотношений и он вспомнит о вас либо они увидят успех какой-то ступеньку успеха вы перешагнули Увидели пост на стене у вас И человек вспомнил о вашем предложении И он пришел к вам в бизнес И много-многое другое Именно вот так вот все происходит Никаким, никаким другим магическим способом Социальной сети это не происходит вот. И самое важное Чего это все начинается С тем же работой с холодным рынком Даже с теплым рынком вам необходимо установить rapport. Вам не нужно отрабатывать дурацкую статистику, о которой говорят, что якобы вы берете скрипты просто тупо ляпаете, и пускай, возможно, кто-то отреагирует, и с ними, возможно, вы построите бизнес. Нет, это бред, это полнейший бред. Вы устанавливаете rapport. То есть важно сказать, эй, привет, слушай, я тебя увидел в группе такой-то, я тоже там состою, очень круто, я посмотрел твой профиль, ты так классно пишешь, например, посты, либо говоришь о каких-то классных моментах либо ты была в, в, в, в, в тех местах я тоже туда кстати хочу побывать расскажи кстати что там как классно либо не классно то есть найти общие точки соприкосновения вот это рапорт то есть вы устанавливаете связи как дела э, и так далее да никаких предложений то есть предложения только тогда когда э, вы наладите связи вы уже будете теплыми когда человек начнет за вами наблюдать и тогда вы можете там пригласить его дальше и поэтому я очень люблю ту систему Которые я, вы можете ее получить. И я создал до бизнес академию да, то есть, которая именно посвящена вот именно грамотному проспектингу. Почему? Вот, например, большая беда, что вот многие новички приходят, и они говорят такую вещь, вот ты хорошо говоришь, да, то есть ты хорошо излагаешь мысли, люди тебе верят, твое позиционирование, ты вот классно доносишь все идеи. Я пока не могу так, поэтому люди от меня отворачиваются. И очень круто, что может быть проще, добавить человека, у вас может быть продуктовая группа, у вас может быть там, где вы постите до и после отзывы, результаты, факты о своих продукте. Вы должны понять, что факты рассказывают, истории продают. И и вам достаточно постоянно генерировать вот поток заинтересованных людей, которые вам просто между прочим сказали, слушай, я тут состою в очень классной группе, которую вот интересна такая-то, такая-то тема, если тебе интересно, я тебе в нее добавлю да, то есть и вы человека забрасываете и там все это происходит само собой, потому что предоставлен он, он ощущается в комьюнити, в, в обществе, в сообществе людей, которые вот пропитываются данной информацией, где получать все необходимые доводы, факты, ответы на возражения. И тогда, если человеку эта тема интересна, он обязательно вас покупает. И то же самое по бизнесу, да, то есть, вот, как я сказал, у многих. Многие новички затрудняются, говорят, что вот я не могу тогда носить информацию. Окей, достаточно записать одно видео, например, вам как спонсору, либо попросить наставника и так далее, либо подготовить одно уникальное видео, которое будет сформировано в уникальную систему, что человек, который в принципе заинтересовался хоть немного бизнесом, да, то есть он отреагировал на ваш пост, вы записываете видео, вы пишете классные посты, привлекающие, интригующие, человека, плюсик поставил, либо написал им, слушай, расскажи подробнее, а у вас ступор, блин я не знаю как рассказать правильно и для этого существуют определенные группы которые работают именно через facebook да, то есть и это уникальный инструмент о котором вот я рассказываю свою до бизнес академии и там приготовлены определенные ресурсы материалы да то есть видео где человек обрабатывается автоматом когда вы добавляете в группу отмечаете его под постом и он получает всю необходимую информацию грамотно изложенную тем человеком который может ее изложить вот и и э, так вот именно работать до бизнес академия, конечно. Многие из вас могут подумать, и ну, я соглашусь с вами, если а, вы скажете, что, блин, у меня не получается сразу же писать хорошие посты, а, они не привлекают людей, недостаточно вовлечения. И это, ребят, нормально, в принципе. Вам просто нужно дать себе время, потому что вот и, и не бывает мгновенного успеха. Но если вы продолжите действовать, если вы продолжите писать, старайтесь, быть креативными придумать какие-то моменты вещи у вас обязательно просто будет получаться никто не был гениален я я помню когда я записывал свое первое видео они она было ужасно и по и последующие 20 видосов они тоже были просто мозг выносящий я ненавидел свой голос и ненавидел как я выгляжу как я подаю эту информацию и много-много другое а посты то я вообще не умел писать сегодня знаете я иногда за собой замечаю что в письменном виде я намного лучше излагаю информацию чем в том же видео, либо в устной форме и так далее. Поэтому, ребят, не нужно э -э, ждать мгновенного результата, хотя и это иногда случается. Постоянство плюс действие равно результат. Ребят, постоянно обучайтесь, найдите э, систему, которая работает, обучайтесь у наставников, у лидеров, у, которые имеют результаты выше вас и к которым вы хотите прийти, потому что они не зря стали такими. Если у них что-то сработало, значит это может сработать и для вас. И может кто-то из вас спросит такие вещи, Виктор, а как ты работаешь с теми людьми, которые ничего не делают, либо не с мотивированными? Да все просто, ребят, вы не можете смотивировать тех, кто сами не мотивированы. Всегда будут те, будут приходить к вам в команду, которым вы даже, да, самую простую э, систему, самую простую методику, они просто забьют на это все, а, потому что им так нужно. Поэтому всегда нужно работать с теми, кто сам хочет этого результата. А если приходят люди, потом отваливаются, это просто нормальный процесс, вы из-за этого не расстраивайтесь. С каждым разом, с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем к вам будут приходить все более и более квалифицированные люди. Это я вам обещаю. Поэтому, ребят, не ждите завтра, не ждите Нового года, не ждите понедельника. Действуйте прямо сейчас. Приходите ко мне в доп. Бизнес Академию. Это просто уникальный инструмент, который в течение, вот, последующий ваш год станет просто невероятным. Он изменится кардинальным образом, если вы сами это изучите и внедрите в свое команду это сделать ваш бизнес это как я вначале начале вам сказал что это может удвоить утроить упетерить и даже в 10 раз увеличить объемы вашего бизнеса с вами был виктор банделет пока пока надеюсь что вам это видео было полезно ставьте лайки если есть где ставить забирайте к себе на стену и обязательно оставляйте комментарии что вы в принципе об этом думаете было ли вам полезно и расскажите каким образом вы пытаетесь строить бизнес в социальных сетях с вами был Виктор Бондолет. Пока-пока и до скорой встречи.